30 мая, вчера приехали, сегодня уже вот у нас как все покошено, сейчас вот завелись, заправились, вот столько мы взяли с собой всяких всякого хлама. На малом катечном. ОМДСОК. Вдруг такой пойдет. Вдруг не хочет делать. вот мы уже на Большом Котечном пытаемся поймать живцов. Андрюха гребет, как настоящий гребец. Здесь рыбы нет. Не, не понял. Она с пол воды не успела утонуть. Хорошо, да. Вот такую мы засушим. Мы можем, в принципе, и на жарецу наживить. И крупный окунь. Ой, ой! Как же для же вообще зашибись. Да, ну, лучше, конечно, не Сорога она просто как бы типа ты... Ну сейчас вода холодная, в принципе. Можно и сорогу сажать. Больше шансов, что щука возьмет. Дрюшка за конец кусила. Да что, клевает? Клевает, что-то, блин. Непонятно, чего, блин. Видать, даже доедает, блин. Да, Вам-то хорошо, у вас клюет, блин. То одного, то другого. Я тут между вами ничего поделать не могу. Вот она. да да да, да, да, да. да, да, да, да. Рыба. Рыба твоей мечты. Ой, тот поймал. Блин, тут вы Гераков начал ловить. Геракаков? Надо к нему плыть срочно. Видишь, опять Вот теперь она попалась. Вот такая рыба Блин, нам не нужна. Я оставлю его в ведре на всякий случай. но же еще есть эти самые живцу конечно на удочку был пойман щеренок где он теперь вот вот вот вот вот о, опа, опа. расти вот он ой ой ой он очень очень хочет жить опа О, о. все ушел все расти дорогой да прости дорогой расти дорогой И вы там а, наверху все пока держи стой Чё похоже она дремлет вон растянута вот до куда Брошно. Брошно. Брошно. Хотел, что... вот она маленькая щучка. Опачки, сегодня у нас будет уха. Виталик, а что я только что говорил тебе? Да я помню, ты говоришь, что где-то нас ждет щука. Вот она нас дождала. Все. Ну что, погребли тогда это самое. Спасибо, где есть заведство. У меня вон их полное ведро. Да. Ну что, нормально все. Молодец. Первое место. Нет, второе. Он вторую щуку поймал. А, да-да-да. Да, да, да, да. Да, самая большая, вы ее отпустили. Такая большая, что мы решили ее отпустить, пусть плодится и размножается. рабочие с дороги картошку шинкует картошка уже на огне кто из них быстрее придет ко мне луковица или рыба вот в чем вопрос. Давай, давай. Да, есть. Есть. Ну и что? Вообще уже как давно. Давно. Нет. Ну минут пять уже кипит. Сейчас я сейчас с тремя кем-то говорить. Do to some I'm sorry. Perfect. Он ее не чистил. Живой. От живой-то? Конечно, она же выделяет этот самый адреналин, блин. Все. Надо его отпустить, раз такой. Второй раз не <смех> Ингредиент в ухе – это, конечно, лавровый лист. Можно, конечно, стопочку водочки, но ребята говорят, мы ее лучше употребим внутрь. Фыть, утопи. Ну воды я уже добавлять не буду. Вот и будет. Останется. Вот. Если тушенки добавить, вообще будет хорошо. Наконец-то мы ее едим. Час. И, час. И вот мы для чего держали эту лодку. Станки, да. станки, Виталик, вон за обе щеки не депетывает. Да, да, да, да, да. Ну, за уху. Давайте. Обычный вот. Давайте, за первого щукаря, а, за второго щукаря. У ребят, да, такой гигантский, что они просто не могли его достать го просто видео пойдем <смех>